Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина. И сегодня у нас с вами видео, я смотрю свои старые видео. Но особого у нас плана, конечно, у меня идей нема. Если это если вы понимаете, как это переводится с украинского, для тех, кто не знает, скажу нет. Вот так вот оно переводится, нема. Поэтому... Перед тем, как мы начнем, ставь лайк, подписывайся на канал, и мы да, начинаем. Сейчас мы с вами находимся в моей творческой студии. Собственно, здесь все показывается. Спасибо вам, кстати, за 1025 подписчиков. Я, когда начинал канал, я вообще не знал, что я дойду до этого, что вам это будет нравиться, ну все остальное. Итак, нажимаем на видео. Угу. упорядочить сейчас будет инструкция как найти старое видео я сейчас смотрю как вот типа самая популярная вот его будем смотреть лидеры просмотров Нет, это не то упорядочить, упорядочить. не надо сначала старые да да так с открытым доступом так Чем на короче ищем сейчас самое первое видео самое первое и здесь очень много господи и вот это самое первое видео на youtube 99 просмотров, вот его вот, давайте мы сейчас и посмотрим Не обращайте внимания, это у меня обои такие, ладно Сейчас мы с вами посмотрим это видео Так, мой канал Фу, Сейчас здесь будет инструкция, сначала старые И вот оно, это видео, давайте мы его сейчас с вами и посмотрим Итак, это видео идет 2 минуты 12 секунд, и давайте его посмотрим. И сейчас мы из испытаем с вами испанский стыд, и я выключаю сразу видео, когда я уже все, я его смотреть не могу. Обычно самые первые названия видео, они просто великолепны, да. Давайте типа звук, а нет, лучше без звука, ладно. Так, ну смотрим, я буду молчать, я, типа, просто смотрю, и вы тоже посмотрите. <музык> ну, конечно, же, что, господи, типа, это мое первое видео, я тогда помню, что тогда я еще не знала, как это все делать, я смотрела какие-то там уроки по монтажу, Ой, даже как там с ним... снимать я смотрела. Ну, короче, это просто позор какой-то. Ну и, собственно, это видео, как можно сказать, вообще моих ожиданий неправда, когда я его уже смонтировала, когда вот это вот все. И скетч, кстати, я так и не сняла. Это очень печально, потому что мне неохота. Мне просто неохота. О, короче, ладно, допустим, выходим. мне это не нравится. Типа, ну просто скучно, ладно. У нас сегодня конкурс красоты. Ну-ка, давайте. Вот. О, здесь уже есть... Здесь уже есть музыка. Ну правда, вот здесь я что-то прям в начале, в самом накосячил, не знаю почему. Но это просто шедевр. Я тогда этим видео просто гордилась. И я думала, что он наберет очень много просмотров. Прям все. Я звезда, прям не знаю. Поэтому здесь я что-то прям накосячил, не знаю, потому что эта заставка идет очень долго. То есть, если этот момент видео становится скучно, то я его просто выключаю, и мы переходим к следующему видео. И, кстати, эту идею я еще ни у кого не видела, поэтому не знаю. Возможно, кто-то снимал, возможно, не снимал. Я, короче, просто придумала я и сняла. Так, это моя подписчица рядом стоит. Господи, что у меня за... Я даже не знаю, как это назвать. Образ... Что это за образ ужасный вообще? Я на анимешницу похожа <св> в этом образе. А потому что я не знаю, о чем я думала, когда этот образ вообще создавала. Тогда у меня и внешность была другая, все у меня было другое, одежда у меня было мало, соответственно. Сейчас уже получше все стало. Это тридцатый уровень еще, господи, это как давно было. И, кстати, я почему поменяла ник? Потому что э, я стала замечать, что у нас очень многие теперь в Авакине начали ходить с этим ником. Я не знаю, как Авакин пропустил такой же ник, как у меня. То есть, типа, я хотела что-то такое особенное, что-то прям красивое. Ну, вот я и сделала красиво, что потом за мной начали вот это все повторять, и это уже, ну, не новое, да? Поэтому вот. Это мои образы были вообще просто. Ну, здесь я, конечно, побогаче. Ничего не могу сказать. Потому что сейчас у меня где-то на аккаунте два вакуинца. Да. Кстати, я сейчас буду принимать друзья, да, и поэтому мой код друга будет где-нибудь вот тут вот, вот, я, короче, решила, думаю, ну ладно, чё уж там не принимать друзья, короче, типа... Я только буду принимать друзья только тех, кто по-настоящему мои подписчики. То есть там никаких не будет просто с улицы. Вот, типа, кто первый под руку попался, а я тебя добавляю, да. А просто своих подписчиков. Кто захочет ко мне добавиться, он добавится. И если там кто-то что-то будет писать, там всякую гадость, там, я его просто сразу удаляю. И это место будет для другого подписчика, который не будет оскорблять, еще там что-то делать. Проблемы с записью, О, хорошо. Понятно. Короче, ладно, там все, выходим. На самом деле, не так уж и стыдно мне за эти видео, поскольку я тогда еще старалась сделать что-то шикарно прям. Итак, вот это видео, я его помню, господи. Мне про него все писали. Это видео шикарно. Спасибо, просто шикарно, я не знаю, там. Читкады, кстати, про Читкады я узнала случайно, вот. Поэтому я не знаю, что тут и как тут. Тогда я еще снимала на планшете, потому что на телефоне я особо ничего не делала, потому что у меня был планшет. Ну то есть у меня было все на планшете, а сейчас у меня наоборот: на планшете практически ничего, а на телефоне все, прям все вообще. Ну, вот этот вот видео, если хотите, то посмотрите. Просто не знаю. Так да, вот этот вот дэнс там, поза. Короче, вот, это не так уж и стыдно. Это моё первое видео, в вообще прям меня хвалили за него. А как найти скоробей? О, господи. Ёж-моёж. Что за императрица сидит? качество нормально это что-то музыка что ли такая там была господи это та самая старая заставка а... ностальгируем вместе. хэштег ностальгируем вместе. А Мимишка какая-то там в сети господи но это видео думаю будет достаточно долго что она идет в 8 минут 8 Ну, я думаю, что Все знают сейчас Дети, скорбеи. Я сейчас в Египет Я уже там не была 3 месяца То есть я была Даже ходила в прошлом году Где-то В сентябре даже прошлого года я последний раз была в Египте Но это больше трех месяцев Короче, ладно Так, стою это. Так, уйди отсюда, да Ужас в этом пацане. Да, прикольно. А, а это, это с этим. С голосом уже, да. Он а, тут самый умный. Вот, почитайте, что он пишет. Как да. Вот, и в следующем видео. Постараюсь его перебороть, но не получилось. Он меня почему-то поправляет постоянно. А я, может, не хочу, чтобы меня поправляли. Я сама разберусь, как мне писать. Ну, тогда кстати. Тем более говорить. И он где-то себя прям О, боли... Мне Кустом, за свое видео, за этого конкретно просто стыдно. Ой, я не могу это смотреть, господи. Я просто не могу это смотреть. Лайфхаки, угу. действия, игра стулья. Ну, между прочим, у меня здесь все вот такое... Не знаю, даже настоящие. Вот идеи, которые тогда были, они реально... То есть, ну, они все тут. И вот этот Монкас тоже. Тут, кстати, я ненавижу Амонкас. Я не знаю, почему. Я просто его ненавижу. Работ... Кстати... Ну, это все, блин, старые видео вроде. Насколько я не ошибаюсь. Насколько ошибаюсь, не ошибаюсь. Это мои все новые видео самые. Ну, естественно же, они сейчас более лучше, чем, соответственно, были. Я думаю, что на этом... Мне кажется, собственно, да, надо заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. И я еще устраиваю конкурс на тысячи подписчиков. То есть, надо же мне было что-то придумать. Да, эту идею взяла из комментариев. Поэтому спасибо те человек, который написал этот комментарий. Я уже не знаю, что можно было придумать. Вот, поэтому. Условия будут где-нибудь тут, код друга мой будет где-нибудь тут, потому что я уже что, год не принимаю, друзья уже, даже больше года, мне кажется, это уже много, поэтому я принимаю только настоящих подписчиков, которые меня реально смотрят, которые реально на меня подписаны, которые реально что-то комментируют, пишут, лайкают, вот. А хейтеров, которые ко мне нарываются, друзья, я их, конечно же, приму. Но потом, если я увижу у себя в почте, что... Ой, фу, лайк, дорогуша. Ой, дура, там еще что-то. Я этого человека сразу же удаляю. И на его место будет нормальный... Будет добавлен, наверное, нормальный... Что? Нормальный человек. Все. Поэтому... Хейтеры, даже не пытайтесь что-либо мне написать. Типа, если вы будете просто молчать, я все равно вам что-нибудь напишу, чтобы реально проверить. Да-да, так что ждите. Ну, если вы, конечно же, добавитесь, ну, не знаю. Ну, поэтому на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.